Доброго времени суток, с вами Сергей. И сегодня у нас вторая часть ролика. Туя от Ада Я своими руками, без парников и теплиц. Начнем ролик с обратной стороны. Вот так выглядит двухлетний саженец туи. Они у меня перезимовали на улице. На улице Закрыты были вот так лапником. Снегом, как вы видите, их маленечко прижала. Сейчас они выглядят чуть чуть печально, но это поправимо. Я их обрызгаю эпимом. И сейчас, вот здесь, посмотрите, у меня перезимовали черенки, черенки, которые были вот так вот укрыты. И сейчас мы будем их пересаживать. Пересаживать. Здесь вот у меня земля приготовлена. Плодородная земля, одна часть песка, две части плодородной земли. Сразу я вот так вот укладываю. Делаю лунку, на горшке есть метка южная сторона, вот она вот с этой стороны, сразу разворачиваю на южную сторону, черенок, берем вот так череночек. роз вот туда на южную сторону, туда мы его и посадим, в ту сторону. Вытаскиваем, вот такая корневая система у него получается. Насмотрелся полуграмотеев в Ютубе, и они утверждают, что надо обрезать, чтобы меньше шло испарения. На самом деле получается следующее. Чем больше черенок, чем больше черенок, тем больше у него корневая система. Я больше обрезать хвою не буду. Получается, у больших черенков больше развита корневая система. И второе отклонение, от чего я отойду, я сажал под 90 градусов и под 45 градусов сажал. Под 45 градусов сажается, считается для того, чтобы черенок был лучше, ближе к поверхности земли и получается к нему должно поступать больше кислорода. Разницы абсолютно никакой нету, как сажать под 90 градусов, так и сажать под 45 градусов. Так, теперь следующая у нас процедура. Замульчирую опилками и полью корневином, корневином, либо гитероуксином. После чего обрызгаю все это дело эпимом. Обязательно хвою надо обрызгать эпимом. И эти тоже череночки, вот они печально выглядят после зимы. Тоже... По просьбе трудящихся, в прошлое видео у меня получилось плохим звуком. В этот раз я решил исправить и перезаписать это видео. В прошлый раз я черенковал в том колесе 85 штук, просто в грунте. В этот раз на черенковку я буду ставить вот в такие стаканчики. Что мне это даст? На стаканчике метка южная сторона. Стаканчики есть отверстия с боков нижней части и внизу. Что мне это даст? Это мне даст при пересадке, я, во-первых, могу пересаживать контейнер в любое время в течение лета, не разрушая этот ком. И при пересадке с открытой корневой системой вот так вот чуть чуточку страдают туи. Не все хорошо приживаются. Это способ я улучшу. Так, теперь вчера в двух колесах в колесах у меня подготовлено 120 посадочных мест, 120 стаканчиков. Вчера мы заготовили 115 черенков туи западной брабант и попробую 5 черенков ель голубая, глаука колючая еще по-другому называются. так вчера поставили в гетероуксин все черенки сегодня будем приступать к посадке достаем череночек достаем череночек обмакиваем его в корневин так, вот так хорошо обмакнули теперь смотрим как росла хвоя, хвоя росла вот этой стороной на солнечную сторону. То есть вот так вот она была расположена. Здесь я уже заранее карандашком сделал отверстие. Углубляю сантиметра на 4. Обжимаю. Ставлю. Добль 2. Так, туда сантиметров от двух до 4 вставляем обжимаем еще один череночек достаем Он вот так рос, обжимаем. Все, туйки на черенкование я поставил. Теперь наша следующая задача ежедневно делать дождевание. Дождевание выглядит вот так. В жару два-три раза, в дождливую погоду не надо, но ежедневно хотя бы один раз вот так вот надо обрызгивать. Это надо для того, что корневой системы еще нету, а хвоя испаряет влагу. Вот ее надо вот таким вот образом делать дождевание. Дальше вам маленькая подсказочка. У меня так в колесах я черенкую. Это колеса от распуска, от лесовоза. А вам можно купить пластиковые емкости для замеса цемента и прочих строительных материалов. Они как раз высокие, подойдут. И главное условие теперь... Надо это все дело, чтобы солнцем не выжгло. Вот таким вот образом прикрыть. Так. Так. И еще одно хочу сказать. Что касается, очень люди часто, часто в роликах показывают, что подрезают хвою. Не, не советую. Смотрите, что получается. Вот она вот так вот темнеет. Края и рост ее пока замедлен. Вот это вот черенок, на котором была подрезана хвоя, из серии из того, что будет меньше испаряться. Так. Все. Теперь продолжаем ухаживать осенью, посмотрим, как корневая система. Давайте посмотрим, приведем наши итоги летнего черенкования. В этот год у нас большая гибель получилась большая гибель. А, лето жаркое, лето жаркое. И при поливке Нинька забыл накрыть вот этой штучкой. Летом. Но ничего страшного, не ошибается тот, кто не работает. До трех часов хватило, чтобы многие туи выжечь. Так, достаем туйку. Достаем туйку. Здесь мы можем наблюдать чуть чуточку вот, корневая система, но с саженец сам тоже черенок маленький. Давайте возьмем побольше череночек. Вот этот. И чем больше черенок, тем больше у него наблюдается корневая система. Соответственно, которая э, выжгла солнцем, на них никаких корней нету. Вот тоже, пожалуйста. Его выжгла солнцем. Вот. В этот год у нас потеря большая. Что мы здесь получили? чего я хотел, добился. Корневая система есть. Корневая система есть. Вот здесь тоже корневая система есть. Я добился следующих результатов. Теперь я могу следующей весной, независимо от погоды, я могу пересаживать их в большие контейнеры, 5-литровые, хоть все лето. Не ждать э, весеннего сезона. В этом колесе у нас погибло больше, погибло больше туй. Потому что тут еще сами черенки Больше Больше сами черенки размером И здесь погибло больше туй Кстати обратите внимание Что мы используем агроперлит. агроперлит Никаких тут плюсов я не вижу С использования агроперлита Экспериментально посажено Вот пожалуйста агроперлит Черенок Сейчас вытащим переног не дал корней это да тогда выжгла и плюс в это лето очень жарко было довольно было тяжело поливать поливать надо было очень часто очень часто так еще маленькое замечание мы этот видеоролик снимали по причине того что было к предыдущему ролику замечание по звуку я по вашим по вашим просьбам купил вот такой чудо микрофон чудо микрофон сделан в китае и как вся китайская продукция, это очередное Г. Поработал он у меня два месяца и отказал. Все ролики, которые мы сейчас записываем, звук такой же ужасный. Но мы уже решили закончить этот проект. Так, мы перешли с вами к туйкам. Вот этой части это посадка 2020 года. 2020 года. Весной 2021 года они пересажены. И весной 2022 года им будет два года вот этим туйкам. Так посадил я э, 60 туй в горшки. 5 из них погибло при пересадке. А вот с этого края, вот с этого края, вот эти вот горшочки, это эта посадка. Это посадка у нас 19 -го года. И весной 22 -го года им будет трехлетки они будут. Вот такие туйки. Вот так вот они сейчас выглядят. Сейчас они выглядят, так скажем, не презентабельно, не презентабельно. Они не пышные. Я со следующего года буду экспериментировать подрезать вот эти макушки макушки и смотреть, какая будет пышность густой. Вот, ну что ж, на этом ролик мы с вами заканчиваем. С вами был Сергей. До свидания. Забыл вам сказать, на самое главное любопытство, это что касается голубых елок. Некоторые дали у меня прирост, но корневой никакой системы все равно нету. Я довольно так пока вот, временно, давайте в этом посмотрим, тоже. мы видим с вами тоже вот прирост находится, прирост находится, одна вот полностью погибла еще с лета, тоже никаких корней, признаков корней нету, сейчас вот вытащим вот это, вот она довольно, нет, уже тоже хвоя поврежденная, никаких тоже признаков нету, и последняя вот с отростком даже вон черенок сгнил. сгнил. Потом еще как-нибудь, может, такие эксперименты попробую, но просто так в простых условиях, в уличных условиях голубые ели черенковать, наверное, не получится. Может, конечно, в этот год повлияло то, что год очень был сильно жаркий.